Сегодня 12 июня 2016 года, и вот у меня сегодня состоялся очередной поход в магазин. Вот что я купила. Это продукты, ну, можно сказать, на неделю, но здесь не все из того, что я купила на неделю. Итак, давайте посмотрим, что же я купила. Вот, пожалуйста, 6 бананов. Это 21,72. Здесь по 14,99. 2 килограмма 800 грамм. Яблок 42,75. Кабачки по 5 гривен. На 4,91. 3 кабачка. Огурчики сейчас я Читаю огурчики тепличные сегодня они дорогие по 16 6,96, 6 96 2 огурчика помидорчики украина вот три помидорки вот на 29 95 на 2150 эти три помидорки картошечка сегодня она дешевая и вот пожалуйста 2 килограмма почти 3 килограмма сегодня по 599 молодая картошка 1756 к Капуста. Вот видите, кило 600, почти кило 700, по 3 рубля. 2,89, 4,80. Купила 2 пачки масла. Сейчас скажу, по какой цене. Так, масло по 1516 две пачки 30 гривен купила два десятка единиц куриных они не крупные первая категория 1210 десяток дальше килограмм килограмм 410 грамм сахара 1944. Риса, кило, 618, 22,47. Молоко. Два пакета я купила. Уже один начали пить. По 11,79. Пакет 900 мл, 23,58. И два вот таких вот. хлеб дымный называется по 719 пуханка 600 граммовая 1438 и того давайте посчитаем вот пожалуйста на этом чеке 130 гривен на втором 74 и на третьем чеке. Вот, пожалуйста, 62,20 в общей сложности 205-270 гривен. Это 11 долларов. Вся эта покупочка моя. Вот, что можно из овощей купить. Таких обыденных продуктов купить на сегодняшний день, 12 июля. До свидания, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал.